Зачем тебе надо? Я никогда замуж не выйду. Да что это за тёща? У нас каждая пятая женщина в семье без мужика остается. А ты записалась на марафон? Да фигня это все. Марафон желаний – это бомба. Ты понимаешь, загадываешь и все тебе просто в карманы сыпется. Даже то, что не сыпется. Давайте поможем, женщине. В смысле, женщине? Просто с периферии не до поняла. А что мы отзываемся. Нет у меня никакой периферии. Каждая женщина имеет личную связь со Вселенной. Вся энергия одинокой женщины заключается вот здесь. Вот ядро нашей силы. Я тебе говорила, Лиза на фигни не посоветует. почему к ней подсел? В смысле? Я ближе сидел, ты меня обошел, к ней подсел. Зачем был этот крюк?